желчегонных препаратов в небольшом количестве а также вещества гепакс наташа казакова скажите может ли человек управлять тобой на расстоянии или это все бред М -м -а я считаю что есть люди которые могут управлять другими людьми на расстоянии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 Халин, определять нейропептиды и после чего все-таки подбирать те препараты, которые могут вот это все восстановить. То есть это очень несложный процесс лечения. Возможно, врач вам сможет назначить, определить точно, к какому из состояний вы чем вы болеете и после чего назначит правильное лечение.